Ставим стопы параллельно, плечи опускаем вниз. Наша задача снять напряжение со всей задней поверхности бедра и задней как бы, цепочки заднего такого поезда мышц, начиная от пяток, от стоп и заканчивая затылком. Поэтому мы начинаем со стоп, мягко раскрываем стопы, покачаемся с носков на пятки. Теперь мы переведем правую стопу на полупалец. Покачаем ее. Почувствуем, что у нас включился в работу заведренный сустав. И постараемся не зависать на опорной ноге. То есть выровняли корпус. И покачали от мизинцы к большому пальцу. Меняем ногу. Другая нога. Последний раз также. Теперь мы присогнули ноги в коленях и попробовали их выпрямить присогнули, выпрямили, присогнули, выпрямили, присогнули, выпрямили. Корпус при этом наклонен вперед, живот подтянут, остаемся внизу. Из этого положения выводим вперед правую ногу, тянемся к ней. Вот они, ну, вот одно положение ног, ну, вот такое. Теперь мы покачаем ногу из стороны в сторону. Раскачаем ее да, из тазобедренного сустава. Почувствуем, как у нас включаются в работу мышцы задней поверхности бедра. Почувствуем нижнюю сторону бедра. А теперь поменяем ногу, другая нога. Мы сначала удержали это положение, подобрали живот, и можно почувствовать, как мы ягодицами чуть-чуть поднимаемся и тянемся назад. Живот при этом подтянут. Ага, Качать ногу и стороны в сторону. Последний раз, хорошо? Теперь мы представляем: ногу круглая, прямая спина, круглая, прямая, круглая, прямая. Еще раз, круглая, прямая. Круглая выдох, прямая вдох. И еще раз выдох, вдох. И еще разочек выдох, вдох. Последний раз. Останемся с круглой спиной. Руки повесли вниз. И медленно поднимаемся вверх. Раскрываем грудную клетку. Отводим плечи назад. Чуть-чуть присогнули колени и толкнули таз вперед. раскрывая при этом грудную клетку. Живот подтянут. Вниз. И вверх. И вниз. И вверх. Еще раз дальше. И продолжаем. У нас еще 4 раза. Можно медленнее. 3. 2. Последний раз дальше. И теперь мы снова уходим вниз. Внизу расслабиться. Присохнуть ноги в коленях. И из этого положения мы копчиком тянемся вверх, ребрами стремимся вот сюда к бедрам. Сравниваем ощущения, когда нам комфортнее, когда мы наклоняемся вниз или когда мы прогибаемся назад. Полностью поднимаемся вверх. А, именно эти два показателя говорят нам, какие мышцы сильнее поясничные или же мышцы пресса И для того, чтобы сбалансировать, в одном случае нам нужно будет укреплять ягодицы и спину, в другом случае тогда подтягивать пресс. Теперь мы выполняем снова круг плечами. Вот такое у нас положение. Плечи опускаем, расслабляемся. Хорошо, и продолжаем. Сделаем неглубокий шаг. Уйдем в неглубокий выпад. Присядем. Толкнем таз вперед. Выпрямимся. Вперед. Выпрямимся. Еще. И поменяем все в другую сторону. В выпад толкнем таз вперед, нога сзади переходит на полупалец. корпус держим, если нужно можно за что-нибудь придержаться. последний раз также. возвращаемся в центр, уводим руки на колени, тянем правый, левый бок, удлиняем бок, шея продолжение спины. Последний раз также. Поднимаемся вверх. Снова выполняем не глубокий выпад. Сзади нога на пол. Вниз. вниз. И вверх. Вниз. И пятка коснулась пола. Колено вниз. И вверх. Хорошо. Мы будем чувствовать, как у нас тянется задняя поверхность бедра и кроножная мышка. Сильный трес, сильные ягодицы. Еще два раза. А теперь поменяем сторону. Другая сторона. Неглубокий выбор. Пол Не пятка вниз. И вернули. А вниз. Вернули. Стараемся дотянуть пятку до пола. Вот здесь шаг может быть не широкий, он а может быть вот такой. Будем чувствовать, у нас вот впереди мышцы работает и сзади. Ага, еще. Наша задача постараться, чтобы ягодицы были сильные, а ноги растянутые, да? потому что задняя поверхность бедра, она как бы а, берет и напрягает поясничный отдел. Наша задача этого избежать, последний раз. Хорошо. Теперь мы уходим в неглубокий сет, да? из этого положения таз вперед, снимая напряжение с поясницы, вернули. Вот он, положение таза вот такое. Еще. Здесь можно добавить лопатками тянуться назад. Лопатки и затылок. Вот они. Назад. Вернулись. Назад. Вернулись. И еще раз. Вернулись. Последний раз. Оп. Оп. И вверх. Хорошо. расслабим наши стопы. расслабим колени. Мягкое скручивание вниз. Покачали таз внизу, круглой спиной поднимаемся вверх, вверху делаем вдох, выдох, раскачаем корпус из стороны в сторону. Последний раз также делаем вдох, выдох. На сегодня это все.